В Ютубе песню слушаю, смотрю клип, Шаман проект называется. Я залип, парень идет, молодой, русский, ты так и сказал, я, говорит, русский, поет прекрасно, громко, трубно. Ну, шаман, чё там, только безбубно, атрибутов нет шаманских и узоров. Ну, может, внутри только. Пара мухоморов, музыка, ну, оперная Ария, рифмы крутые, например, меня и я Воздух, ветер, песни, сердце — это рифмы тоже ну Пушкин что там, пупырышки по коже? Отец как извещали деды, на голове русские народные дреды. Идет такой по полю пшениц, клевер, но главное, какие строчки в припеве? Я русский, я иду до конца. Прямо слоган для рекламы. А что не так с кровью, мамы? Я русский, и мне повезло Согласен Я русский, всему миру мне Смысл предельно ясен Миллионы просмотров и лайков у песни Почему, не пойму я, хоть тресни. Русскую, древнюю, дайте Секиру, отрублю себе чаньть на зло всему миру. Русского, русского, дайте мне жеребца, с ним на врага мы пойдем до конца. Нет, конь большой, дайте пони, почему всем на зло? А чё они? Чё они эти? И эти, вот, я прям так и чувствую враг у ворот! Кругом предателей. И провокаторы у меня на них вот тут вот где-то локаторы видал враг пшеница кака уродилась на зло из нее сделаю силос возьму заложу и пропью я квартиру и плевать до утра на зло всему миру уж по какой не знаю причине нас раньше на зло жить не учили сколько просмотров мне интересно, о русском добре наберет эта песня. Я русский, я горжусь тем, что мы создаем. Хотел сделать... Я русский, я в ответе за общее наживо. Вот так бы надо. Да. Я русский, никому не устрою погром. Ну да, ну да. я русский. И живу я не злом, а добром Монетизация для русских отсутствует. Реквизиты для уражения благодарности в описании. Большое спасибо. Я в ответе за наш дом.